Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars на курсе о видеохостинге YouTube. В этом уроке я расскажу вам, как создать свой YouTube-канал. И дам вам несколько рекомендаций по прохождению уроков. Рекомендация номер один. Все наши видеоуроки хранятся на YouTube. Нажимая на кнопочку Play, вы запускаете ролик. Я вам рекомендую при первом просмотре просто досмотреть ролик до конца, чтобы понимать, что необходимо в нем сделать досмотрев ролик до на конца нажмите на значок с изображение стрелочки назад воспроизведение ролика начнется заново при просмотре вы можете использовать увеличение скорости просмотра нажмите на шестереночку появится окошко в котором можно поменять скорость ну, например сейчас стоит обычная скорость я могу сделать скорость 125 при такой скорости вы будете в принципе все нормально прекрасно слышать но время на просмотр у вас сократится эти уроки я буду записывать в формате стоп-кадра. Выдам какую-то информацию и буду вам предлагать нажмите на кнопочку стоп. Вы будете нажимать на кнопочку стоп. Воспроизведение ролика будет останавливаться. Затем вы первый раз откроете в браузере, в котором вы работаете, новую вкладочку. В этой вкладочке перейдете на YouTube. Выполните те действия, о которых я вам говорю. И не закрывая эту вкладочку, вернетесь в вкладку с уроком. Нажмете на кнопочку Play и продолжите просматривать ролик. Дойдете опять до очередной паузы, нажмете на кнопочку «Пауза», перейдете во вкладку с вашим YouTube-каналом и будете выполнять те действия, о которых я рассказываю. Выполнили, вернулись, продолжили просмотр. Если требуется какой-то повтор, прижмите левую клавишу мышки, и возьмите красненькую точку на ползунке, отодвиньте ее чуть-чуть назад. Нажмите «Play» и послушайте информацию заново, если что-то забыли, либо не понимаете, как сделать. Вот в таком вот формате микрообучения. Получили информацию, сразу ее реализовали и продолжили обучение. Информация будет усваиваться и восприниматься вами значительно лучше. Все, что мы будем делать по Ютубу, абсолютно несложно. Но информации будет ее много и желательно ее вот такими мелкими частями обрабатывать. Итак, начнем создание YouTube канала. В строке поиска «Искать в интернете» или можете даже в адресной строке напишите по-русски YouTube, щелкните на YouTube видеохостинг, у вас откроется главная страничка YouTube. Вы всегда увидите в правом верхнем углу кнопочка «Войти». Нажимаем на «Войти» и вводим данные от своего Google аккаунта. Google аккаунт это ваша Gmail почта, которую, надеюсь, вы все создали в рамках курса «Компьютерная грамотность». Это урок номер 9 «Как создать Google аккаунт». У меня эти данные есть, они сохранены у меня. Я просто ввожу адрес своей Gmail почты, нажимаю кнопочку «Далее» и ввожу уже имеющийся пароль. Так, мы авторизировались в своем Google аккаунте и вошли на главную страничку YouTube. Вид главной странички постоянно меняется. Здесь самые популярные, рекомендуемые видео на YouTube на момент, в моем случае, 28 апреля 2020 года. В правом верхнем уголке... Вместо кнопочки «Войти» отображается ваша еще недооформленная аватарка. Это чаще всего какой-то цветной кругленький значок. Вы авторизировались на YouTube, но еще не создали канал. Для того, чтобы создать канал, щелкаем на свою аватарку в правом верхнем углу и выбираем действие «Создать канал». Открывается помощник, нажимаем на кнопочку «Начать». Лучшая рекомендация какая? Когда мы создавали Google аккаунт, я говорил, создавайте Google аккаунт своим именем. И канал вам нужно создавать со своим именем, потому что ваша основная задача продвигать именно себя, как эксперта. Как вы назвали профили в своих социальных сетях, точно так же желательно и называть свой YouTube канал. Если по каким-то причинам вы хотите свой канал назвать как-то по-другому, Нажимайте на кнопочку с другим названием и YouTube предложит вам назвать канал каким-то другим именем. Я нажму на эту кнопочку, чтобы показать, что у вас появится. Нажимаю «Выбрать» и YouTube предлагает вам вот здесь написать название своего канала. Конечно, в названии вашего канала желательно использовать ключевые слова для того, чтобы канал искался по нужным вам ключевым запросом. но наш основной ключевой запрос это ваше имя и фамилия потому что вы продвигаете себя именно как эксперта поэтому вот в этом поле я повторно напишу игорь черноусов писать по-английски нет никакого смысла желательно написать точно так же как у вас в профиле социальной сети которые вы на данный момент активно продвигаете и аватарку профиля мы загрузим точно такую же, как и в социальной сети. Это называется продвижение бренда или фирменный стиль. Везде должно все одинаково. Люди должны понимать, что это вы, это ваша страничка, а это будет ваш канал. Отмечаем чекбокс, что вы понимаете, что делаете. И нажимаем на кнопочку «Создать». Google создает вам еще один ресурс, ваш YouTube канал. Вы видите «Сообщение». Ваш канал, ваш канал Игорь Черноусов был успешно создан. Возвращаемся на YouTube, нажимаем на значок в левой части. И если вы сейчас нажмете на свою аватарку в правом верхнем уголке, у вас уже не будет действия создать канал, у вас уже будет действие мой канал. Нажимаем на мой канал, перед вами открывается вот такая страничка созданного, но еще абсолютно не оформленного YouTube канала. Оформлять YouTube-канал мы будем с вами в следующем видео. А сейчас создавайте, пожалуйста, канал.